Витамин В комплекс НСП. Лучшее решение для активной здоровой жизни. Продукт подходит для веганов и вегетарианцев. Создан с учетом потребностей современных людей. Витамин В комплекс – это ответ на запрос современного человека о профилактике повышенной утомляемости, выгорания, накопления усталости и проявления признаков дефицита витаминов группы В. И обучение, и здоровый сон, и физическая активность обеспечиваются примерно одним и тем же набором нутриентов. Витамины группы В не накапливаются в организме, а потребность в них ежедневная и высокая. Витамин В-комплекс – это мощная поддержка всем, кто хочет эффективно работать, вести активный образ жизни и полноценно отдыхать. Витамины группы В необходимы нашему организму и участвуют во многих основных жизненных процессах. Для того чтобы полностью обеспечить свой организм витаминами группы В, нужно съедать довольно много продуктов. Например, витамин В1 (тиамин) можно получить из мяса, печени, почек, гречки, овсянки, ржаного хлеба, в меньшем количестве В1 в отрубях, лесных и грецких орехах, дрожжах, фасоли, картофеле, кукурузе, пророщенных пшеничных зернах. Однако можно получить из еды не всегда означает, что мы это реально получаем. Рафинированная пища, также выращенная по ускоренным технологиям, с применением химикатов, не накапливает должное количество тех нутриентов, о которых пишут справочники. Разница между «должно быть много витаминов» и «реальное содержание витаминов» точно есть. Это объясняет потребность в дополнительном введении ценнейших нутриентов в виде капсул, таблеток и коктейлей. В1-тиамин очень важен для поддержания здоровья. Он регулирует обмен углеводов, аминокислот, жирных кислот, а разносторонне влияет на функции сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной, центральной и периферической нервной системы. Для вашего внимания предлагается количество витамина В1 в свинине и в одной капсуле витамина В комплекса НСПИ. Витамин В2, рибофлавин, регулирует важнейшие этапы обмена веществ. Он улучшает остроту зрения, восприятие света и цвета, положительно влияет на состояние нервной системы, кожи, слизистых оболочек, функцию печени, кровотворения. Считается, что он должен быть в таких продуктах. Печень, яйца, сыр, творог, другие молочные продукты, мясо, рыба, гречневая крупа и бобовая. Его мало в таких продуктах – рис, пшено, манная крупа, макаронные изделия, хлеб из муки высших сортов, большинство овощей и фруктовых ягод. Суточная потребность витамине В2 возрастает при гастрите с пониженной секрецией желудка, хроничном энтерите, панкреатите, гепатите, циррозе печени, некоторых болезнях глаз и кожи и анемии. Для вашего внимания сравнение количества витамина В2 в богатых этим витамином продуктов и в одной капсуле витамина В комплекса НСП. Витамин В3, он же витамин ПП, неоцин, входит в состав важнейших ферментов организма. Участвует в клеточном дыхании, обмене белков и углеводов. Он регулирующе воздействует на высшую нервную деятельность. Функции органов пищеварения, обмен холестерина, влияет на сердечно-сосудистую систему, в частности расширяет мелкие сосуды. Больше его в мясных продуктах, меньше в рыбе. Много неоцина в крупах, бобовых, орехах, но из этих продуктов он, к сожалению, плохо усваивается. Видны им овощи, фрукты, ягоды. В молочных продуктах и яйцах витамина ПП мало, но много аминокислоты триптофана, из которой в организме может образоваться неоцин. Потребность в нем возрастает при заболеваниях системы пищеварения, особенно с диареей, болезни печени, желчных путей, атеросклерозе и ишемической болезни сердца, сахарном диабете, приеме противотуберкулезных и других лекарств. Витамин В6, передоксин, участвует в обмене белков, жиров, холестерина и углеводов. Нормализующий влияет на функции печени. Он необходим для усвоения организмом аминокислот и незаменимых жирных кислот. Его много в мясе, печени, некоторых видах рыбы яйцах, крупах, бобовых, картофеле. Его мало в молочных продуктах, овощах, фруктах и ягодах. Для вашего внимания, продукты богатые витамином В6 и содержание витамина В6 в витамине В, в комплексе НСП. В6 передоксин. Суточная потребность в нем может возрастать из-за изменений в состоянии и рационе. Чем больше поступает с пищей белков, тем больше требуется литыми в 6 Потребность повышается при гастрите с пониженной секрецией желудка, болезнях тонкой кишки, печени, атеросклерозе, недостаточности кровообращения, туберкулезе и других инфекциях, токсикозе беременных, анемии, приеме антибиотиков. Фолиевая кислота, фолоцин, необходим для нормального кроветворения. Он играет важную роль в обмене белков, положительно влияет на жировой обмен в печени, Содержатся в продуктах печень, овощи, капуста, укроп, зелень, петрушки, шпинат, бобовых, крупах, твороге, сыре, яйцах. Реальным источником фолоцина являются только свежие овощи, так как при их варке теряется до 90%. Суточная потребность фолиевой кислоты возрастает при хроническом энтероколите, после удаления желудка, гепатите, срозе печени, приеме антибиотиков. Для сравнения, богатые фолоцином продукты, и всего лишь одна капсула витамина В-комплекса. Натуральные источники витамина В-12 – кабаламин. Витамин В-12 необходим для нормального кроветворения. Он участвует в жировом обмене и усвоении аминокислот. Его действие тесно связано с фолоцином. Источником витамина В-12 является животные продукты, особенно печень, мясо, рыба, желток, яиц. Дефицит витамина В-12 в организме возможен, при длительном строгом вегетарианском питании, без молока, яиц, мяса и рыбы. Дефицит возможен также при нарушении усвоения витамина. Это происходит при гастрите, с резко сниженной секрецией желудка, после резекции, при тяжелых энтероколитах, глисных заболеваниях. При указанных состояниях потребность витамина В12 возрастает. Для сравнения, количество витамина В12 в одной капсуле продукта витамин В комплексом СПИ. Биотин или витамин В7. Необходим организму для метаболизма углеводов, жиров, белков. Он также играет роль в регуляции гена в клеточной сигнализации. Связан с сохранением здоровья волос, ногтей, и кожи. Кроме того, биотин важен для развития плода во время беременности, а также здоровья печени. Биотин может синтезироваться кишечными бактериями или всасываться из пищи наиболее богатым биотином продуктом относят печень и мясные продукты яичный желток лосось орехи семечки подсолнечника молочные продукты авокадо сладкий картофель пантотеновая кислота витамин в 5 участвует в выполнении ряда важных функций в организме таких как расщепление жировых углеводов для получения энергии производство красных кровяных клеток эритроцитов производство половых и стрессовых гормонов синтез холестерина. Как и другие витамины группы В, пантотеновая кислота не накапливается в организме. Мы должны получать витамин В5 из пищи каждый день. К продуктам, богатым к пантотеновой кислотой, относятся мясо и молочные продукты. Грибы, овощи, цветная капуста, брокколи, капуста, репа, огурец, морепродукты, авокадо, клубника и грибфуд. При невозможности получения витамина В5 из пищевых продуктов следует принимать биологически активные добавки чтобы в организме не было недостатка в этом витамине и других питательных веществах. Пантотеновая кислота чувствительна к теплу и влажности, поэтому предпочтение следует отдавать необработанным термическим пищевым продуктам. Удивительно, но факт. Все перечисленные богатые источники пантотеновой кислоты, (мясо, молочные продукты, грибы, морепродукты, они не дешевые, они требуют термической обработки, в том числе с точки зрения пищевой безопасности. Термическая обработка уничтожает патогенные микробы и предотвращает инфекционные и паразитарные заболевания. Но термическая обработка и длительное хранение приводит к разрушению витаминов. Теряется питательная ценность пищи. Пища богатая пантотеновой кислотой, для вашего сравнения, и содержание пантотеновой кислоты в одной капсуле витамина В-комплекс. Важно! Термическая обработка действительно необходима для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний. Но термическая обработка приводит к потере витаминов. Собственно, это и подводит итог под описанием эффектов витаминов. Чтобы витамины группы В приносили пользу, их нужно применять дополнительно. Компания NSP усилила формулу экстрактами растений, помогающих их лучше усваивать и получать еще больше пользы от комплекса витаминов группы В. Состав продукта создан для поддержания правильного энергетического метаболизма и сохранения психологических функций. Мы рассмотрели наиболее популярные свойства витаминов группы В, которые однако характеризуются гораздо более широким спектром действия. Для современного человека важно получать весь комплекс витаминов. Например, учащимся и работающим за компьютером необходим комплекс витаминов группы В. В1 для достаточной выработки энергии. В2. Влияет на здоровье нервной системы, помогает поддерживать хорошее зрение. В6 дополнительно поддерживает иммунную систему. В12 важен для кроветворения. Нам нужны и здоровая красная кровь, и иммунитет, и зрение, и хорошая работоспособность. Нет никаких сомнений, что ежедневный рацион должен быть составлен таким образом, чтобы обеспечить организм витаминами группы В. Дополнительный прием витамина в этой группы кажется идеальным решением. Давайте еще раз повторим важный факт. Водорастворимые витамины не депонируются, они не накапливаются в запас, а ежедневная потребность в них действительно высока. Формула витамин В комплекса дополняется цитрусовыми биофлавоноидами и ценнейшими экстрактами растений. Это розмарин, куркума, порошок из цветов брокколи, лист овощной капусты, корень моркови, корень свеклы, розмарин, томат, куркума в порошке, биофлавоноидный экстракты из грейпфрута, биофлавоноидный экстракт, Гиспиридина, биофловодной экстракт, экстракт из апельсина в порошке. И все вместе эти компоненты приносят еще больше пользы вашему здоровью. Состав действительно очень богат. Основные компоненты указаны очень четко. Обращаю ваше внимание на то, что рекомендуемая суточная доза одна капсула в день во время еды. Богатый комплекс витаминов группы В, антиоксиданты, экстракты ценнейших растений. Всего одна капсула продукта витамин В комплекс. И так много пользы. Здоровье вам и вашим близким. Компания НСП делает все возможное, чтобы вы были здоровы, жили долго, здорово и счастливо.